Всем привет! Дошла наконец очередь и до айфонов. Ведь вижу, что ездят по ушам нашему брату. Как говорится, не за себя, за родину обидно, но все не было времени создать это видео. Речь пойдет о покупке айфонов на первичном и вторичном рынке. А если выразить всю статью одной фразой, то как не просрать деньги покупая iPhone с рук. Попытаюсь подробно разобрать все случаи. Информации в интернете дохрена и больше, но все как-то разбросано и не всегда логично. Причем во многих случаях методика подхода перевернута с ног на голову. И такое ощущение, что во многих случаях специально, будто нарочно делают так, чтобы люди неверно ориентировались в действительности. Весь так проще манипулировать, проще впаривать кривой товар и так далее. Попробую внести ясность. Естественно, что с максимумом логики и здравого смысла. Прошаренные специалисты, конечно, вряд ли что-то новое для себя услышат, а новичок, прослушавший все, будет стопроцентно ориентироваться на рынке БУ телефонов и легко снимать любую лапшу, навешиваемую на уши. Сначала я прогоню кучу теории, а потом перейдем к практике. Итак, тем, кто покупает новый iPhone, не заморачиваясь об экономии, сначала прямая дорога на официальный сайт. Там вы или, или онлайн оформляете покупку платите банковской картой и после этого оригинальный новый iphone можете забрать к примеру у ближайшего дилера или на сайте выбираете регионального представителя поближе к вам и идете покупать в обычном магазине в обоих случаях покупка оформляется на вас это позволяет без лишнего головника качать права по гарантии обнулять забытый пароль к iCloud и так далее в этом есть один небольшой плюс. Хоть вы и переплачиваете при покупке, но у вас остаются официальные документы, подтверждающие приобретение. Спустя время, при продаже этого телефона, как бывшего в употреблении, эти официальные документы позволят продать его дороже и увереннее, чем аналогичный, но без документов. Под документами я имею в виду не те цветные вкладыши в конвертики, а документы – счет, чек, подписи, печать официального апстора. А те цветные вкладыши в картонном конвертике, которые продавцы гор гордо называют документами – это, к слову сказать, макулатура. Покупка в официальном App Store это для тех, кто кого не напрягает переплата за официальность. Тем не менее, большинство наших человеков не может без халявы, поэтому чаще ищут новый или как новый, но подешевле. Но новый и как новый – это два разных понятия – новый и при этом подешевле это только с рук. У официалов, э, у официалов так не будет. Как действительно новый телефон может с рук оказаться подешевле? Вовсе не обязательно, что это будет кидалова. Вот простой пример. Когда выходил 6 шестой iPhone, то по-моему за 10 дней до официального выхода сами официалы делали предварительные продажи по заниженной цене. Запас получался приличный, но телефоны забрать можно было только после официального выхода. Люди ждали, забирали, а потом продавали дороже, но дешевле официалов. Товарищ покупал так с рук. Нашел объявление, меня позвал командой поддержки, чтобы его не кинули. Продавец честно сказал, что купил несколько штук, чтобы спустя месяц подзаработать. Под оператора не залочен, показал документы о покупке. Все сходилось, но на всякий случай мы пошли к официалам. Те пробили у себя телефон, да, покупался на такого-то совсем недавно. Человек показал паспорт, да, действительно он. Ну, успокоились, купили и всем хорошо. Каждый крутится как может. Понятное дело, проверили, понажимали, внимательно глазами попридирались, но все, ок. Еще вариант, про новый, но подешевле. Это когда пользуются тем, что производитель ставит цены, которые серьезно отличаются по разным регионам в зависимости от спроса. В Штатах спрос повыше, там и цены ниже. Телефон покупается там, переправляется в Европу и сразу при этом дорожает. Вот, к примеру, сейчас с выходом седьмого айфона. Официально выход на 16 сентября. А 6 сентября можно было делать предварительные заказы прямо на официальном сайте. Так вот, он мало того, что после выхода релиза дорожает сразу, плюс к этому вдобавок даже цены предзаказа отличаются по регионам. В Штатах минимальная комплектация по предзаказу была доступна за 649 долларов, а в Великобритании – то же самое за 599 фунтов, что по курсу составит почти 800 долларов. Вот так люди играют со сценами, перепродавая действительно новые телефоны. Но делая такую покупку с рук, надо обязательно требовать документы о покупке, плюс на всякий случай зайти к официалам. Честный продавец не против будет и бумаги показать, и к официалам сходить. А обязательно это делать надо потому, что существуют телефоны не новые, а выдаваемые за новые, как новое. Вот тут уже открывается целое поле для кидалова, ведь вертя такой в руках, не каждый определит подвох. Если понятие… есть понятие «восстановленный» или английское понятие «рефарбешт» или в простонародье рев. «Реф» – это телефон, восстановленный изготовителем. Откуда он появляется? Первый вариант – в Штатах. И во многих европейских странах товары – не только телефоны. Лежащие на витрине магазин продавать не имеет права. Вы можете его изучать, сравнивать, вертеть в руках, но когда вы изъявили желание приобрести – вам принесут такой же, но со склада и упаковки. При вас распечатают, вы убедитесь в соответствии модели, цвета, работоспособности, а витринный вернется на витрину. У витринного постепенно ушатывается внешний вид убивается батарея, ведь любая батарея любого устройства рассчитана на определенное количество циклов заряда-разряда, а телефон на витрине к шнурку периодически подключен. Спустя время все витринные телефоны возвращаются изготовителю. Или второй вариант – телефон у клиента сдох, ему официалы поменяли на новый, а этот возвращается изготовителю. В обоих случаях телефоны, попавшие обратно изготовителю, подлежат перекомплектации. Незначительные нюансы по корпусу не устраняются. Значительные трещины, сколы устраняются заменой корпусов. По внутренностям, если надо, меняется дисплей и другие элементы, а если нужно, то и целиком плата. Ставится новая батарея. В итоге получается комплект, который по виду и по работоспособности максимально приближен к новой вещи. Как правило, имей-код будет совпадать, потому что изготовитель новый замененный корпус промаркирует соответствующим кодом. Изготовитель обязательно маркирует у себя в базе такой телефон как восстановленный и возвращает в продажу по значительно сниженной цене и сокращенной официальной гарантией. Продажу таких телефонов, как новых, производитель не допускает, потому что они сами считают, что телефоны, прошедшие такую переработку, все-таки могут работать не идеально. И если их продавать как новые, то всплывшие косяки могут навредить репутации компании. И все было бы хорошо. При честном подходе вроде все понятно. Есть телефоны новые, их можно купить у официалов по обычной цене или с рук подешевле, как я говорил в начале статьи. Есть телефоны восстановленные, их можно купить или у официалов по значительно сниженной цене и с короткой гарантией, или купить с рук также у перепродавцов, которые набрали много по акции и продают поштучно дороже, но дешевле, чем официалы. И есть телефоны просто, бывшие в употреблении, которые покупались когда-то новыми, а теперь потеряли внешний вид, но исправные. Они могут быть вообще нетронутыми внутри, но чаще уже с батареей или экраном, ведь крайне редко за год или за два с телефоном ничего не произойдет во время эксплуатации. Они могут продаваться с рук хоть по десятому кругу, но логично, что с постепенным удешевлением. В таком случае – пользованный, но нетронутый внутри телефон Тянется всегда выше, чем тоже исправный, но погулявший по ремонтам. Как постараться определить, вскрывали телефон или нет, я расскажу чуть позже. Тут каждому товару свой покупатель. Состоятельный человек, который тянет свое время, пойдет к официалам и купит по максимальной цене без особого сожаления. Человек среднего достатка, но принципиально желающий отдать деньги за именно новую вещь, может поискать и участников, приведенных, к примеру, из Штатов. Покупатель с еще меньшим достатком, но который хочет пользоваться айфоном, может пойти к официалам или к неофициалам и купить официально восстановленный, сознательно понимая, что по каким-то причинам телефон вернулся к производителю, там что-то с ним сделали и продает снова. Но только покупатель и будет знать, что купил восстановленный и кучу денег сэкономил. По внешнему виду никто в его дружеской компании не узнает, что iPhone не новый, а как новый. На случай каких-либо косяков с таким телефоном, на это есть короткая официальная гарантия. Как правило, у любой сложно-бытовой электроники скрытый косяк, если есть то он всплывает в течение первого месяца активного пользования. Говорю вам, как профессиональный техник-технолог, знакомый с расчетом устойчивости радиоэлектронного оборудования. Если за первый месяц ничего не всплыло с огромнейшей вероятностью и не всплывет, на это и дается сокращенная официальная гарантия. А когда что-то спустя время все таки случится, то это уже не дефект, а износ. Этому подвержены как восстановленные, так и новые вещи. Те люди, которым не хватает денег ни на новый, ни на официально восстановленный реф, вынуждены искать по частным объявлениям БУ телефоны с разной степенью износа. Эти покупатели находятся в максимальной группе риска быть кинутыми, потому что тут уже смешались люди-кони и вранья больше, чем товаров. Как не попасться на основные уловки мы тоже рассмотрим. Итак, разницу между новыми айфонами и официальными рефами, которые выглядят как новые, но не новые, вы я думаю, поняли. Если идете за тем или другим к официалам о происхождении телефона, честно скажут, в это больше не углубляемся. Если идете к неофициалам или вообще к частникам, то как официальный реф отличить от нового, чтобы вам не продали реф по цене нового телефона? Во-первых,. Запаситесь своей сим-картой, подходящей по размеру к покупаемому телефону. После всех осмотров, перед покупкой желательно проверка работоспособности на своей симке. На коробку не смотрим, все будет совпадать. Если коробка запечатана в пленку, внимания не обращаем. Любая контора, занимающаяся упаковкой различной продукции, за пару баксов упакует, не отличите. Внутри настроек рыться тоже бесполезно. Сбросить настройки телефона до заводских установок одна минута. У восстановленных телефонов по определенной методике может меняться серийный номер, к примеру, если телефон REF, то серийники у айфонов 5s начинались на 5k. Но так как производитель оставляет за собой право спустя время поменять методику маркировки восстановленных устройств, то на сопоставление изменения серийников и прочих обозначений не особо имеет смысл надеяться. Единственный верный способ проверить телефон новый или рев это лезть в интернет на официальный сайт и запрашивать там данные, вводя имей-код или серийный номер. Идем на сайт checkcoverageapple.com и вводим серийный номер телефона из его прошивки или коробки. Если сайт ответит текстом «этот серийный номер соответствует продукту, который был заменен", то это реф, То есть телефон с этим серийником по какой-то причине вернут изготовителю то ли из магазина, то ли от покупателя. С этим телефоном изготовитель что-то сделал и вернул в продажу. В любом случае такой телефон, как новый, стоить не должен и близко. Если самая первая строчка гласит «действительная дата приобретения», а ниже написано, что гарантия действительно, то этот телефон уже худо-бедно на новый смахивает, но проверяем дальше. Лезем, к примеру, на сайт iphone .info, и по имей-коду смотрим примерный возраст телефона. Если примерный возраст – неделя-две, то похоже на правду, что человек где-то взял по акции телефон или взял залоченный под оператора и купил где-то код разблокировки. Дата продажи зафиксировалась, а телефон сбросили до заводских настроек и перепродают ради заработка. Логично предположить, что на все эти манипуляции продавцу нужно до недели времени. В общем, понятие «новый телефон» как-то можно натянуть на этот аппарат и рассматривать, отдать за него оговоренные деньги. Но если возраст телефона достигает 100 дней или около того, и вам льют лекцию, что долго не продавался, лежал на витрине и другое тра -ля -ля, то даже если он супер безупречный, то у меня понятия «возраст 100 дней» и «новый телефон» как-то не вяжутся. Как у вас – не знаю. Как новый – еще ладно, но не новый. Так и цена тогда другая. Еще лезем на сайт imeypro.info или аналогичные. И по имей-коду смотрим, числится ли код этого телефона в списке украденных или потерянных. Мало ли, может он краденный, у него специальным методом сняты пароли и блокировки на пользователя, и теперь он на продаже. При взломах телефона его имей-код сохранится, и если что, какое и про телефон заявили, то в базе будет информация. Советую вам зажечь клажок повышенной внимательности, почему человек спустя неделю-две продает новый телефон. Может действительно все в порядке. И перепродает только ради заработка. Но бывают уникумы, которые купив телефон в первый же день умудряются грохнуть ему экран или еще что-то натворить, быстренько починить у официалов или в частной мастерской и резко попытаться перепродать. К тому же, как реф, этот телефон не обозначится, будет пробиваться с действительной датой приобретения. При ремонте в частной мастерской статус гарантийности в официальной ТАБАЗе не пропадет. Хотя при реальном обращении в официальный сервис он уже окажется негарантийным, если в нем ковырялись левые руки. Опросят-то а с вас денег почти как за новый, поэтому внимательно смотрим на работоспособность камер, динамиков, микрофона, устройств связи на внешний вид. Если пытаются сбить вашу бдительность и говорят: он же новый, чего вы ищете недостатки, как в БУ телефоне, не обращайте внимания, ищите косяки. Докапывайтесь до каждой мелочи. Докапывайтесь еще серьезнее, чем при выборе БУ вещи, ведь деньги-то платите почти как за новый поэтому и цена ошибки выше. На какие моменты внешнего вида надо обязательно обратить внимание. Пытаясь выяснить, лазили ли в него левые руки, я тоже скажу чуть позже. В общем, по внешности и работоспособности проблем нет. Подозрения, что телефон вскрывали, вроде не подтвердились. По кодам с происхождением телефона. Определились. К примеру, телефону пару недель, судя по данным сайтов. Внешне идеален, как реф он не пробивается, в базе украденных отсутствует. По понятиям таможенников – это бу телефон с нулевой степенью износа. По понятиям простых обывателей – это новый телефон. Втыкаем свою сим-карту, убеждаемся, что он и на вашей симке работает и не заблокирован под другого сотового оператора. Только теперь можно покупать. А некоторые, когда всю сложность, ответственность и цену промаха при таком осмотре сопоставят с разницей в цене с тоже новым телефоном но в новоофициальном салоне, может и задумываться, может таки к официалам сходить и переплатить за уверенность, но это дело ваше, мое дело не учить жить, а пояснить, на что следует обратить внимание, чтобы вы сберегли свои деньги и не позволили вас кинуть. Вышеописанная логика действительно для телефонов, которые по модельному возрасту могут быть новыми. Сейчас это шестые, седьмые айфоны и SE. Когда натыкаетесь на объявление с телефоном 5S и написано, что он новый, включите логику, откуда он может быть новый, если они с производства давно уже сняты. Что, действительно верите, что он годик-полтора провалялся на забытом складе? Да. Как в анекдоте. У русского мужика на лбу пластырь приклеен, а перед ним грабли лежат. Он снова заносит ногу над граблями и думает – а вдруг в общем, те, кому не хватает средств на новый или официально восстановленный iPhone, присматриваются к покупке на вторичном рынке. Еще вариант. Те, кому принципиально не нравится внешний вид шестых и седьмых айфонов и кто предпочитает классику жанра iPhone, те ищут модели 5, 5S, тоже на вторичном рынке. Эти модели давно сняты с производства, новых таких уже не существует, официальные такие рефы тоже практически поисчезали. Поэтому такая покупка в максимальной группе риска. Остановимся на ней подробнее. Тем более, что основная масса частных объявлений, а именно это именно аппараты 5 и 5S. Именно про них следующее видео. До свидания.